Здравствуйте, меня зовут Магомед Магомедов. Я приехал в клинику Шиловой. Мне порекомендовала сестра моя эту клинику. И буквально вчера пролетел. Минуту где-то была операция, длилась на оба глаза. Болезни никаких не ощущал. Немного было жжения. Но сейчас на повторный, уже на следующий день прошел процедуру проверки. И доволен результатом. Сам с чекотки... Вот оттуда далеко прилетел сюда, в Москву. Ну, надеюсь, что всем тоже понравится так же, как и мне. Приходите, я очень доволен.